А мы тем временем подъезжаем к нашему объекту Запорожское. И скоро мы увидим, что же у нас за банный комплекс там строится. Гаражный банный комплекс. Очень интересное решение. Совмещается одновременно каменная постройка и деревянная. Это решение непростое. Есть определенные скажем так, моменты, которые необходимо было разработать и соблюсти для того, чтобы это все воплотить в жизнь. Ну, а о том, как это получается, пока еще не закончено видно, Сейчас мы с вами увидим. Так, мы с вами наконец-таки попали на объект банка гаражного комплекса, который мы строим из комбинированных материалов бруса и газобетона. Сейчас Дмитрий Николаевич нам в двух словах расскажет, что за объект и что мы тут сейчас уже чего достигли. Значит, объект начался у нас также в декабре месяце. Здесь выполнена песчаная подушка, потом подушка и щебня и по нему у нас горизонтальная гидроизоляция, затем выполнена плита 250 мм. На оба строения один фундамент. Брус с сечением 145 на 190, профилированный, сухой. Влажность, прошу заметить, влажность 18, плюс-минус 2%. Да. Суши мы не предоставляем, влажнее уже нельзя. И непосредственно сам гараж выполнен из газобетона, толщина стены 250 миллиметров. И все это оба строения у нас заводится под одну кровлю. Для того, чтобы все строение стояло под одной кровли из разных материалов, поскольку мы знаем, что у нас... Брус имеет э, степень усадки, а газобетон, если даже и имеет, то незначительно не с брусом. Конструкция крыши у нас будет стоять на э, части строения из газобетона и монолитных колоннах, которые вы можете видеть здесь. На данный момент мы заводим урлатный брусы из ЛВЛ. Э, брусы ЛВЛ мы используем на несущей конструкции для длинных пролетов. Длинных пролетов свыше 6 метров. И там, где нужно усилить э, сечение балки. Так, когда, Дмитрий Николаевич, мы закончим уже. Значит, эту крышу? Планируется у нас э, 10 рабочих дней. Я думаю, что это окончание работы. Отлично. В конце этой недели у нас приезжает кровля. Материал на крышу стропила, обрешетка контррейки. Сегодня уже завезено. Значит, выставляем брусья, перекрытие. По брусу у нас остались фронтоны. А, ворот, у нас в принципе а -а -а. А -а -а. Следующий этап, который мы планируем делать, это обязательная покраска стен бруса фасада. Как только мы закончим крышу, мы планируем обязательно покрыть Потому что сухой груз требует к себе очень внимательного отношения На этапе сборки и после сборки Для того, чтобы он меньше трескался и сохранялся как можно больше В том состоянии, в котором вы его видели сейчас на видео Необходимо покрасить его сразу после накрытия крыши тремя слоями Мы это делаем финской краской Сначала мы покрываем его весь грунтовкой и потом два слоя непосредственно краски. Помимо всего этого, торцы этого бруса обрабатываются специальным составом, который не позволяет этим торцам рассыхаться очень сильно и растрескиваться. Это, скажем так, по нашей рекомендации, это первоначальный этап обработки фасада. После того, когда строение заканчивается уже полностью, мы рекомендуем стыки брусьев, появившиеся трещины, обработать специальным герметиком. И э, еще раз покрасить это все уже финишным покрытием краски. Э, при, э, при такой последовательности работ брус э, сухой, долгое длительное время э, находится в очень хорошем эстетическом виде. Не трескается, не лопается, не расходится. И внутри мы рекомендуем точно так же, не затягивая после сборки, сразу покрыть его всеми теми покрытиями, которые вам нужны. Даже если в процессе строительства что-то где-то испортится, лучше это еще раз покрасить и покрыть еще дополнительным слоем 2, чем груз впитает в себя лишнюю влагу, а потом будет ее отдавать, чем он занимается весь всю свою жизнь. Поэтому. Здесь мы планируем сделать именно так С клиентами мы этот вопрос согласовали Они в курсе Двигаемся по выбранному направлению Несущая балка из лвл брусов Проходит через все строение Она целиковая Сечение обеспечено методом сращивания На металлические шпильки с той стороны балка стоит на бетонной колонии. И при усадке бруса она останется на месте, а зазор будет заизолирован и одекорирован. А здесь наглядно видно, почему мы рекомендуем профиль гребенка. Когда растрескивается брус вот таким образом, то гребенка сдерживает его очень сильно за счет собственного веса. И вот это растрескивание по сути дальше уже не идет. Поэтому выбирайте профиль гребенка и будет вам счастье. Разгрузочные пазы на этом брусе внутри в том числе присутствуют.